Всем привет, с вами Лев Чичулин, и сегодня уже два года, как я играю в Clash of Clans. Вот база, с которой я начал эту игру, и давайте проверим, что тут да как, вообще что произошло за два года. то есть Ну чего я добился, так скажем. Эм, ну как видите, сейчас я конечно захожу редко, просто знаете, лень иногда играть. Но так все равно а база развивается иногда. Давайте соберу для начала вот это вот деревья всякие, а потом посмотрим, что тут. Ну, во-первых, если посмотреть на деф, эм, девятка вполне Осталось только вот эти два, вот эти две башни лучницы накопить и улучшить. Вот и все. Вот и весь Full девятка что касается улучшений да так исследуем Ну тут не совсем full пятерка особенно по темным войскам но все ой, фул девятка но все равно более-менее там неплохо так еще вот это можно собрать ну то есть по войскам у меня тоже нормально. Лагеря максимальные. Эм, Алексей золото тоже нормально. Все сборщики вкачаны. По забору у меня 8-7. Но думаю на следующую годовщину я, годовщину я смогу прокачать даже до 9 уровня. Без исключения. Но это только надежда, я никак не гарантирую. Девятый уровень. Так, да? Что я еще хочу попробовать э, к следующей к дощине? Ну, во-первых, у меня уже будет десятая ратуша. Так, а еще по трофеям. По трофеям обязательно надо пройтись. Э, 2646 рекорд. Я думаю, в ближайший год я поставлю 3200. Но, надеюсь, 3500. Здесь будут шестые, наверное. Но ну, это еще не гарантированно. Герои там по 25 минимум, наверное, будут. Но я пока так хочу. Здесь зависит от э, обновлений. Количество препятствий может уже до 3000 будет доходить. Самое интересное, я хочу посмотреть это видео через год и посмотреть, э, смог ли я достичь этого. Так, ну 100 миллионов, ну будет миллионов 700, здесь тоже, здесь 800, наверное. Здесь будет 3 500, как я уже сказал, ну 3 200. Так, уровень крепости клана, ну какая на 10 доступна, шестая вот она и будет. 2000 стен, так, ну будет, может, 1020, не гарантирую. 2000 ратуш, ну это я, наверное, достигну. Будет 1007, наверное, хижин. Если я играть, конечно, много буду. Выиграйте 5000 боев. Ну, 3000, наверное, получится. Вот, видите, по 1000 боев в год получается. 5 лет надо сидеть, чтобы достичь этого завоевателя третьего. Здесь, здесь еще дольше. Эм, ну, не знаю, может 600-800 будет где-то так. Вот, забрать награду. 27 тысяч мест отдано. Я надеюсь, я смогу докрутить до 50 тысяч мест. Видите, кстати, у меня 113 уровень. Я думаю, я смогу дойти до 150 уровня. Вполне не проблематично. Разрушитель, мартир Ну, тысяч 6, 7 наверное, надо набить. Героическая кража. Так. Ну, миллиона полтора будет, почему бы и нет. Мне кажется, даже два вполне возможно. Здесь, естественно, выполнено будет при хорошем складе. Так. Уничтожьте 2500 арбалетов. Ну, может, раза в два больше будет. Может, в 3. Может, даже выполню это задание. Не знаю. То же самое и здесь. Так. Герой войны. Ну, до 500, наверное, дойдет максимум. Потому что в войнах очень мало участвуем. То есть 100 звезд за это время получить. Ну, не знаю. Тебя вот дают 5000 опыта и 1000 кристаллов. Мне сейчас кристаллы хоть почти и не нужны, но все равно хорошо. Хранитель сокровищ. Так, что это? Ой, боже, я сбился. 72 миллиона, да. Ну, сотку, наверное, возьму. Да, вот здесь же. Уничтожьте орлинную артиллерию. Ну, штук 5, наверное, будет. Может, 8 только одну успел за два-то года нормально пожертвуйте места здесь может три сотки будет но это удачное сложение обстоятельств эм, здесь я вообще не играю не знаю что будет эм, но ну дальше что деревни строители так про уровень 150 я уже сказал теперь давайте клан посмотрим то есть я сам поднял своим кланом шестой уровень эм, клан создан в июне 2016 -го. ну то есть скоро уже и два года клана будет не так то и долго ждать в принципе клан шестого уровня отлично уже прям почти 7 надеюсь э, до 8 я успею качнуть через год ну, ну лучше до 9 конечно если ко мне аудитория подсыпется и будет кто-то заходить, еще и играть, если будет. Ну, безусловно, девятый уровень поднимем. Так, ну, а теперь плавно переходим к темной деревне. Так, ну, в первую очередь, восьмой дом строителей, я думаю, безусловно. А Заборчики, может, до четвертого, вот, вот, до четвертого докачаю, может, до пятого даже при... Если золото дофига будет, золота обычно не хватает. Кстати, 2000 гемов много как-то. Вот. А, ну, тут все здания там до 4 Тот же жаровню и гигантскую пушку до 4 Надеюсь, что-нибудь еще введут, потому что мы ну, целый год ждать сейчас, 27 апреля 2018. Эм, по идее, ждать больше э, год еще. Много чего может случиться. Но это ладно. Дальше. Посмотрим мой профиль в темной деревне. 2419 трофеев. Ну, 3 кассика, я думаю, надо поднять. 3000, как-никак. Это... Ну... 3000. Надо поднять. Так. Чё здесь по войскам? 11 уровень, да. Ну даже не знаю, но я думаю до 14 какой-нибудь подниму, которым я буду часто пользоваться. Героя надо до 10 до 15 поднять. Ну дальше, чем Мотаю до да, деревни строителей. Улучшите дом строителя до восьмого. Я думаю, сделаю. Это тоже соответственно. Уничтожьте 2000 домов строителей во время э, во время боев с противниками. 800, может это будет, не знаю. Завоюйте трофей 3000. Да, вот я думаю выполню. Модернизируйте здание. Ну, сомневаюсь, что-то как-то, знаете, это не очень эффективно и ради 30 кристаллов я думаю это не стоит делать. 30 кристаллов, а ждать вот этого вот строителя где-то несколько дней дней 5 это же не весело так я даже не могу модернизировать вот сколько дней ждать у меня даже нет башни лучше нет 6 уровня а если по мартире там тем более до восьмого а я еще и эту мартиру должен до восьмого ч-то я сомневаюсь что я смогу второе улучшить вообще модернизировать по играм кланов я безактивен вот какие они сейчас что у меня по заклинанию ну, в принципе хоть обновление не совсем давние все-таки я уже много заклинаний себе взял сокровищницу вмещается 2 миллиона и 10 тысяч дарком среди Ох ты! я давно не видел чтобы они так столбиками шли ну, вот мои волшебные предметы. Получается 5 из 5 энергетических эликсиров. Поэтому, что я буду за гему ускорять, если есть такая классная штука. Но это только на этом аккаунте. На моем втором, на котором я кубки пытаюсь поднять, там даже нету такого. Так. Пробежимся по заклинаниям. Вот сколько они сейчас стоят сейчас их всего 10 но кто знает что будет эм, ускорять 10 стоит ну то есть это так чтобы узнали что вообще есть новогодняя елка вам 17 -го, да? года так а где мое самое древнее здание а вот 16 год новогодняя елка с 16 на 17. -й. Вот моя самая древняя. Но еще существует э, с 15 на 16. Ой, oh, сейчас. А, ah, ну у меня ее, естественно, нету. Потому что я тогда еще не играл. Ну вот, в принципе, моя база. Кстати, надо еще посмотреть в клане статистику войны. 80 на 142. Ну, блин, ну надо будет... Блин, 33 дня назад. Надо будет, конечно... Нифига себе. Больше года назад играл. А здесь нет. Больше года, ⁇ -мо ⁇ Надо будет, конечно, выровнять счет. Этим вы мне и можете помочь, заходи в мой клан. Заходя. Какие там клановые привилегии с восьмого уровня? 8 воинов и 40%. Если вы смотрите уже, когда я играю больше трех лет... Поэтому, ну, сравните просто. Да, то сравните. Вообще, клаш явно изменился. тому времени изменится. Может, я в него уже даже играть не буду. Посмотрим, это так мне на будущее. Да и вам, чтобы посмотреть просто быстро ли вы качаетесь или нет но я, я бы не сказал что я быстро я мог раза в два больше времени раза в два получается больше опыта получил бы там уже был бы 150 в принципе за два года можно сделать то что я планировал на три года или даже то что потом буду планировать на четыре года это можно сделать и за два года так что обязательно старайтесь Um, и напишите в комментах вот мне интересно, вот сколько вы уже играете и чего вы, ну, э, что у вас там хорош... хорошего добились, чего может вы там уже больше меня войск пожертвовали или все больше меня, все лучше. А, да, еще одну вещь надо показать. Это будет. Как, блин, где найти достижение аккаунта? Хочу сам посмотреть, когда я сделал первое достижение. Ну, соответственно, в это время я и начал играть, на самом деле. Так, сюда не реагируй. Так, если я сюда войду. Блин, я не знаю, сейчас на паузу поставлю, потом, когда смогу понять, вернусь. Так, ну я поискал, что-то не смог найти. Но это если хотите, чтобы именно посмотреть, когда я начал играть. Эх, кто... Напишите мне в комментах, как это сделать. Это во-первых. Во-вторых, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить как я через год буду вот рассматривать уже когда я начал играть потому что это можно сделать только через год Ну, когда мне уже будет три года я вот так сделаю. может конечно раньше но именно вот говорю что если напишите то в три года будет информация о том что я 27 начал. но это по моей памяти может и раньше может 26 -го. Ну как никак два года, вот что я мог сделать день назад. Вот если я поставил башню лошница три дня назад, по идее я вряд ли что-то делать согласить, что это серьезное прям, что типа за два года это сделал, не сделал, а за два года один день сделал. но такого нету просто. Поэтому ну какая разница два года два года, один день даже два года недели. Вот. Перед вами все, что строится. Ладно, бог с этим. А, все, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. С вами был Лев Чечулин. А пока не забывайте писать о своих достижениях в, в комментариях.